Банде Гуру Пададанда М Бхактабин Дасаманитам Си Ванша калпатару ашче ки бас инду ве вача. Патита Шнавакти баде деви шаттва твейи нама Нараяно маскитто норунчайва нораттама Девин сара сватингве асам тату жайо мади ре Шанкита не Вакти прамадакш Jagodvaruno дейям сада прибабагно мабистудухм тетас падам сива веричнутам Биспуре жить, так и мы приготово душу дарж. Пурнанурагро сасагро сарумурти, сарадиками када кипам калюси. Сри Кришна Сиад дейт гадаан, харосиба сади, гоура бхакта бинд. Харе Кришна, Харе Кришна, Шанкитаной капиторо камала я тахшо. Вишам вару джевару жугадхарм пало. Банде жагат крия кару. Карунам бхатару. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рам Харе Рам. Рама Рама, Харе Харе, Нама Миганге Тавапад Ганга Таранга Раманина Джата Калапам, Гаури Ниранта Рабибуси Тобама Вагам, Нараяну Приямананга Мадапахарам, Барана Зикурапати, Вхаджави Ваги я Ся Сид Самипам Шингамамджи Хари Ависрити Кришна Падара Виндеор, Киноти Абхадрани Чашангата Нути, Саташа Судхим Парамаху Хактим, Ганан Чаби Кришна Падара Виндеор, Чиноти Горья Гоштипоти Сила Бхакти Сиддханту Сарасвати Гоштипоти такой сказал, что если я стремлюсь удовлетворить общество публику, если моей целью не стоит удовлетворение Бхагавана, это не бхакти. Это не путь пан... Это не Шротапанта. Я иду по Ашротапанта. Гаудиа Гуртипати, Шила Бхакти, Сидханта, Сарасвати, Гасвами, Такур. Прабхупад Парамахам Саджакат-Гуру сказал, что стараться удовлетворить публику вместо Бхагавана — это не Бхакти. Но удовлетворять Бхагавана, стараться порадовать Кришну — это Бхакти. Если внутри меня страх, я боюсь говорить об абсолютной истине, я боюсь, что весь мир восстанет против меня. Поэтому лучше я не буду говорить об истине. Это указывает на то, что я Because не иду по пути Шравотапанты, я иду по пути Ашравотапантаха. Но это очень дешевый способ Горький Шардас Бабджа Мухарадж сравнивал Пратиштху с мочевыми испражнениями. А также желание пратиштхи это сравниться с проституткой. С грязной женщиной, с блудницей. Грязная женщина, блудница, танцует в моем сердце, олицетворяя собой желание, частей как в таком случае я смогу обрести прему а люди не понимают что означает тринада пипхава Что такое истинное смирение смирение ключевой фактор в преданном служении без него никто не может стать вощна и совершать настоящий баджан тем не менее, никто не может понять глубинное значение Татвы Тринаддапи. Махапрабху говорит нам, что не следует. Не, без смирения говорить Харикатху невозможно. Если есть Тринадапи, возможно Харикатха. Если есть смирение, то... И будет и Харикадха. Поэтому Махапрабху и говорит в Шикшаштакам, если я не могу почитать свою Гуру Варгу, не могу почитать чистого предного, я не являюсь саду. Настроение вайшнава заключается в желании прославлять своих гуру, сампрадая вайшнава. Но если такого желания нет, если нет стремления прославить их, то такой человек не может называться вайшнавом. Это говорит о том, что у него есть зависть. Зачем это я буду прославлять парампаджипадший, дорогой господи Махараджа? и те, у кого есть зависть, не могут совершать хари Поэтому Поэтому Наратамдастакор пишет, описывает, как могут быть применены шесть пороков человека, такие как гнев и так далее. Но Последняя гни... зависть он использовать не может, никак, никак не может применить в преданном служении. К примеру, гнев можно применить, гневаясь на тех, кто против гуру и вайшнавов. Но зависть настолько ядовита и опасна, что народ Андастакур не видит никакого никакой возможности применить ее в предном служении. Поэтому он говорит, что ее необходимо избегать. Ведь если есть мацария, зависть, все остальные пороки уже присутствуют в нас. Это значит, кама, кротха, лобха, то есть все шесть пороков уже в нас, вместе с мацарией. И она совершенно Бесполезно в Харе Бажине. Таким мах образом Махапрабху четко говорит, в каком состоянии я могу воспевать Святое Имя. Тринадо пи Суни Чинам, Таро пи это единственное правило. Нужно выражать почтение преданным вайшнавам, но не лицемерам. На самом деле оскорбительно выражать почтение лицемерам. Если я вижу, что кто-то разрушает общество Гаудия вайшнавов, что он лишь носит одежду вайшнава, что он лицемер, если я буду выражать ему почтение, то будет оскорблением. Об, об этом говорит Прабхупат и Рупага с вами. Мы должны избегать общения такого человека. И Бхахтиминонтакур говорит об этом. Бхахтиминонтакур говорит, что их нужно выкинуть из нашей сампродая, чтобы осквернение прекратилось. Нужно отказаться от всяческих взаимоотношений с такими людьми. Но в настоящие дни происходит полностью противоположное. Те, кто говорят о чистом преданном служении, общество Гаудивашнава старается отодвинуть их так, чтобы у них не было возможности делать этого. Рупа вами дает подразделение, кому как нужно относиться к каништхе, к чистому преданному и к мадхи к с, к, среднем, к предному средней категории. Неправильно думать, что почитать нужно всех одинаково. Это также оскорбительно, если вы будете почитать всех одинаково, или если вы не будете никому выражать почтение, это одинаково оскорбительно. Как правило, люди понимают под смирением внешние. Внешнюю скромность, послушание, но это заблуждение. Прабхупат говорит, что, скорее всего, это проявление смирения, это, скорее всего, это проявление лицемерия. Когда человек внешне производит впечатление, старается произвести впечатление смирен, смиренного. И говорит, что, скорее всего, да. это демон, который полон лицемерия. Мы очень легко можем распознать подлинное смирение. Если преданный не жаждет славы, положения за его служение, то есть, если он совершает какое-то служение, и ничего не ждет взамен. Если я служу своему духовному учителю, я не жду за это славы. Именно из-за смирения Мадвендра Рапурипад хотел уйти из Ремуны, когда Гопинат похитил для него Кир. Он боялся, что все узнают об этом и начнут прославлять его. для того чтобы избежать почету свой адрес он убежал. Тем не менее мы не можем избежать полностью вайшнава пратиштхи, потому что она естественна. Естественно, что чистый преданный старается избежать пратиштхи. Он бежит от нее, но практически бежит за He ним, следует по пятам. honor to Surely you to hell. Если вы не будете с уважением относиться к Вашнаму Протест ⁇ вы точно отправитесь Bajshna в Ад. Что же это означает? Что такое ващнава протеста? Когда кто-то выражает мне почтение или что-то дает мне, я не привязываюсь к этому, не привязываюсь ни к почету, ни к дарам окружающих. Но для нас это кажется невозможным, запредельным. Но для чистого преданного это естественно. Что бы ни получало, деньги, почтения. Он не принимает их. Он по принципу югту вайрагия вручает, передает это Бхагавану. Он использует это в служении Бхагавану. Не использует для себя. То есть, если к вам приходит слава, и вы не принимая ее на свой счет, передаете ее Вашнавам, боговам, но это и есть ващнава Но Рагунадда с Госвами говорит о грязной пратиштве, когда я жду ее от окружающих. То есть Патиштха не способна осквернить нас, если мы передаем эту славу Бхагавану и Вайшнавам. Именно поэтому он написал что в своей статье Вайшнаваке эти строки. придется пойти в ад, если вы не будете почитать Вашнавов. Мадхиандра Пурипат хотел убежать от славы, тем не менее, слава шла по его стопам. Она пратиштха поклонялась его лотосным стопам. Но Мадхиандра Пурипат он не просил ни у кого, абсолютно ничего, даже молока. Даже воды. Что ж говорить о Чапате, о хлебе. Если кто-то по желанию Бхагавана, по вдохновению Бхагавана давал ему что-то, он принимал. Однажды ему пожертвовали 10 тысяч коров. Но он принял их ради служения Шринаджа Махараджа, ради служения божеству, которому он поклонялся. Как я рассказывал, он построил храм на вершине Гавардхана и поклонялся ему. Но, конечно же, он всегда всю жизнь поклонялся в уме божеству, не только тогда, когда божество непосредственно попросило его о служении. Сам Бхагаван попросил его, и только поэтому он начал совершать, непосредственно совершать служение. Он все делал один, не было никого, кроме него, кто служил божеством. В этой шлаке говорится, что мы должны убедиться, что мы никогда, что мы всегда будем помнить о Бхагаване, что мы никогда о нем не забудем. Это самое первое, что необходимо сделать. Если я всегда буду помнить о Боговании, все проблемы будут решены. Это слова Судама Випра. Если я буду постоянно думать in, о Верховном Господе, Он дарует мне свои лотосные стопы. Он отдаст мне себя, если я буду думать о его лотосных стопах. Настолько милости в Господь. Мы не должны забывать о его лотосных стопах. Именно поэтому существует 64 вида преданного служения. И 9 из них наиболее важные. Прахват Махарадж перечисляет их. Если мы будем служить Бхагавану при помощи этих девяти наиважнейших, лимбов в бхакти, составляющих преданного служения, с, с полной ништхой. Махапрабху объясняет, что кто-то практикует лишь один вид преданного служения, кто-то три, а Амбариш Махарадж практиковал девять видов преданного служения одновременно. Это не так важно, но Махапрабху объясняет, что каждый может практиковать в соответствии со своими возможностями и способностями. Один, два, три вида. Если, главное, если вы будете совершать их с полной любовью, искренностью, вы обретете прему, которую жаждут обрести брамы и шанкара. Главное это ништха. Порой мы видим, что еще с самого детства дети обладают настроением преданного служения. Они хотят служить. Поэтому, возможно, в прошлых жизнях они уже занимались баджаном. Так же, как и... В случае с Гэджендрой. В прошлой жизни он совершал Баджан, совершал, занимался духовной практикой. Вритра Но потом он родился как демон. Не сомневайтесь, что те впечатления, которые вы получили от духовной практики, никогда не исчезнут, никогда не пропадут. Они всегда останутся с вами. Все, что вы делаете сейчас, не будет утеряно. Но все остальное, все, что не касается предного служения, все уйдет. Ничего не останется, ни образования, ни то, что в вашей памяти. Но самскары, которые касаются предного служения, пойдут за вами. Поэтому это наше главное богатство. Если даже в этой жизни вы не достигнете своей цели, не достигнете успеха в предном служении, у вас будет... Бхагаван наделит вас шансом в следующей жизни. И вы сможете начать баджан именно с того момента, где вы остановились сейчас. Допустим, вы дошли до определенного момента, определенного and, life, уровня и оставили тело, именно там, где вы его оставили, начнется, в смысле, именно на том моменте, где вы остановились, начнется с этого момента, начнется ваша следующая жизнь, то есть с этого уровня вы продолжите. Это доказывает, что ничто не будет потеряно. Бы ни, что бы мы ни делали, поклонение божествам, воспитание святого имени, все это, результаты этого не будут потеряны. Итак, вчера мы говорили о том, как Яду Махарадж задает вопросы Авадхута Гуру. А в отход ни с кем не разговаривал. Тем не менее, глядя на яду, он понял, что перед ним замечательный преданный. Вы знаете, почему порой люди молчат? Молчание — это способ избежать болтовни, нехороших разговоров. Молчание не значит, что я не могу рассказывать харикатху, со мной такое много раз было, я молчал по месяцу, по два месяца, по три месяца, но рассказывал харикатху, то есть только харикатху. Таким образом, молчание — это способ, вовлечься в харикатху, в киртан, это высшее применение молчания. От, отказ от всех мирских разговоров и только харикатха. То есть итак, Авадхот вот, ни с кем не разговаривал, но когда он встретил чистого преданного, он заговорил. Если чистый преданный задает какой-то вопрос, а вы при этом не отвечаете, это оскорбление. Отвечать необходимо. Даже если вы совершаете Мауна врату, если вы дали обед молчания, все равно вы должны ответить. <мех> was very impressed. He started giving answer to а вот ход Махарадж был очень впечатлен <мех> смирением Яду Махараджа, <мех> поэтому он, он <шатия> начал говорить. <мех> Без like so всяких беспокойств я путешествую по всему миру с детской непосредственностью. Сейчас я объясню тебе, почему это так. У меня есть очень много гуру, и от каждого из них я получил то или иное знание. Bahobo моя Tatoo Ваю, ветер, гуру. Акаш, то есть пространство, воздух, мой гуру. огонь, огни. Луна, солнце, голубь, который преподнес урок для всех грехастых и преданных. то есть семейный это. То есть, семейные... То есть семейные люди держат такие голубей, они отпускают их в небо, они возвращаются назад. Питон, мой гуру. Океан. Ночной мотылек. Который so, летит на огонь. син those who are going to collect man, honey, honey bees, I learned. Пчелы. I learned from elephant is also my guru. Слон. I learned something. You know, you know, after that, First is Первое это Мадукрит, то есть пчелы, которые собирают мед. И Мадуха, следующий город, это пчеловод, который забирает у пчел собранный мед. I have Олень, from мой гору, блудница, Пингала. Я слышал что-то научил одного специального бара, который называется Куро. Куро, я могу прийти к специальному Я слышал что-то Girl, married, юная партнер, девушка также кумари, преподнесла мне урок комари, то есть юная девушка, которая еще не вышла замуж. Помимо всего, это название, это слово означает и женщину, которая не вышла замуж. Во время Дурга Пуджа есть правило поклоняться юной девушке, которая еще не вышла замуж. Это называется Кумари Пуджа. Все эти, все эти, правила имеют под, все эти церемонии имеют под собой глубокую почву. То есть Кумария означает неоскорненная женщина, то есть еще не вышедшая замуж или уже совсем не вышедшая замуж. Кто-то сказал Прабхупаде в разговоре, я, я, «Я не женат, значит, я брамачария, я тоже брамачария, как все брамачария». Прабхупад ответил на это, тогда животные, которые в зоопарке Живот в отдельных клетках, тоже лучше брамачария. Выдающиеся среди брамача. Но это воздержание от половых отношений не означает, что ты уже брамачари. Deep philosophy, what is the inner meaning? They cannot never help speak. So it's very dangerous. So Papa speaking, if you are going to claim that you are Brahmachari because that you are because you are simply you are not married, then all the animals and the Jews, they are also Brahmacharya. They are not going to mix with him. This is not the actual meaning of Brahmacharya. Brahmacharya means at anyhow. Одинокая жизнь еще не означает, что ты брамачарь. Прежде всего, необходимо контролировать свое тело. Вначале мы должны заставлять себя, но потом естественным образом в процессе служения тело очищается и естественным образом по поддерживает брахмачарью. То есть есть люди, которые, которые прикладывают столько усилий, чтобы со соблюдать Брамачари. У преданных это происходит естественно. В некоторых сампрадах есть такие саду, так называемые, которые не могут э терпеть... Э Терпеть половое желание. Но если of... вы совершаете настоящее служение в mm -hmm. нет никакого желания, не нужно даже сражаться с ним, it's бороться much. с ним. Потому что когда увидите красоту, красоту Гурупада Падма, вы не будете испытывать никакого влечения к каким-то грязным вещам. Зачем мне грязь, когда mulasets? у меня есть мед? which is the ultimate residue. Uh, those who are beast, they are getting. Why should they? Follow? It's quite natural. If you, are, if you are going to get the clue of highest rasa, if you are going to get the enjoyment from why, why all the parts of the Mahapur, all the devotees of Mahapur, why they are always dancing, singing, they forget their body even. От милости читания Махапрабху преданные забывают обо всем, когда... And... То, есть, и, то есть они танцуют от счастья и брамачали, естественно, для них... Им не нужно предпринимать никаких усилий особых, чтобы ее поддерживать. Все зависит от того, насколько вы привязаны к Бхагавану, сколько у вас любви к нему. Рагунанда Начарья в катве предлагал подношение к Божеству. И, а Бхагаван все, все съел. Мама удивилась, спросила, где просад. А Гопал все съел. Когда отец вернулся домой, отец тоже спросил, где просад. Мальчик ответил, Божество, божество съело. Отец стал, не поверил, как это возможно. Я каждый день предлагаю, но он глазами вкушает, все остается на тарелке. Дай-ка я его проверю. Он дал ему, дал мальчику ладу. Сказал, иди, иди предлагай. Ранним утром Бхога, то есть подношение Божеству называется Бхал то, что днем предлагают, называется Радж а то, что вечером Сита то есть у каждого подношения по времени есть свое название. Мальчик зашел в алтарную и стал предлагать. Ладу, но божество ничего не ело. Мальчик стал разговаривать с ним. У тебя что, аппетита нет? Это же для тебя, кушай, пожалуйста. Отец ждал. ждал посмотрел, он постоянно за, он заходил и выходил из комнаты, потому что он видел, что отец так делает. И каждый раз, когда он заходил, Ладу оставался нетронутым. И он уже разозлился. Почему почему ты не ешь? Я же принес для тебя. Утром ты все съел, а сейчас все подумают, что я наврал. И он уже взял палку под Данду, палку, чтобы стукнуть Божество. Но Гопал в этот момент начал есть. И все это увидел отец. Это имеет в виду, как только, как только заглянул отец, Гопал перестал есть. Таким образом, Бхагаван маленькому мальчику он явил свой даршин, то как ест, но какому-то взрослому преданному он мог и не явить. То есть ничего не зависит от возраста. Все зависит от любви, которая у нас есть Господом. Если нет у нас веры, если нет любви, если нет любви, то нет и даршана. Однажды один mm -hmm. негодяй спорил с Кешага своим махараджем. На самом деле, всегда из-за присутствия чистого преданного демоны испытывают so asking, дискомфорт, неудобство. Такой вот нечестивый человек сказал Кешави, для да с вами саду, махараджа, саду, махараджа, почему вы в, в обществе сейчас тут проповедуете, почему вы сюда пришли, приехали? Вы же саду, вам нужно быть в лесу? И на это Кеша Господь хорошо ответил, да, в лесу полно, полно диких животных, диких и опасных животных. Но тут, вот в вашем городе, я увидел, что здесь более опасные животные, которые нуждаются в помощи. Именно поэтому я приехал сюда, чтобы вылечить собравшихся здесь животных. И это был абсолютно, абсолютно правильный ответ, правдивый. Потому что люди могут быть гораздо более опасны, чем животные в лесу. В лесу только от голода дикое животное набрасывается на другое животное или на человека. Но люди могут делать гораздо более страшные вещи, гораздо больших масштабах. Еще в детстве я знал из стихотворения одного поэта, что можно пойти в лес поймать там какое-то дикое животное и привезти домой. Бывает такое, что люди держат в своих домах львов. Это, на самом деле, частое явление. Один, из... Один иностранец в Удале, удали. Один иностранец взял к себе маленького льва, тигра, и готовил для него, ухаживал за ним. В Панджабе такое бывает, есть семья, в которой живет лев. И у этого льва совершенно нет никакого желания крови. Он спокойно of, живет. <coughs> Но когда он почувствует запах крови, когда so он захочет крови, writing, посмотрите, baby, что он может сделать. Так вот, этот поэт пишет, что можно и теленка принести лесного, домой, еще какое-то лесное животное. Это возможно. То есть, из, из леса привезти город домой, но невозможно вытащить животное из моего сердца. Еще тогда в детстве я был очень впечатлен этими словами. То есть здесь что-то я могу привести дикое животное, но дикое животное из своего сердца вытащить крайне сложно. настолько тонкое замечание того поэта даже встретившись в саду мы не можем выгнать прогнать этого животного из нашего сердца этого хищника поэтому мы льдем Поэтому бегаем за деньгами, но нужно четко понять, что в момент смерти нас деньги не защитят. Но вы очень сильно разочаруетесь, когда настанет ваш последний день, и деньги не смогут вас защитить. Если я начну рассказывать правила Брамачария, вы будете очень озадачены, то есть это очень сложно в действительности. Но в нашем Гаудиабаджане Брамачария, естественно, она это нечто очень простое для преданных. Все, что нужно, просто служить Гуру и вам. Саттянчо басаминочо етат-сарван-гуробхактья курсо-хи-анжо-сайо. Бхагаван Тихийн was speaking to Udva, it is not a matter of yoga, very easy. тамагун you can suppress by satagун. Also you can suppress satagун by absolute sata, absolute satagун. I mean, Служая гуру, следуя Экадаши, постясь, ваши органы чувств естественным образом придут под ваш контроль. И не только это, как они станут ручными. Вы будете приказывать им делать то или иное действие, и они будут слушаться вас. Именно поэтому Бхактинан Такор написал в своем кертоне, что все мои органы чувств под Твоим контролем, для Твоего служения Тебе. Господь, как высоко нужно подняться, чтобы осознать все эти истины. Такого высокого уровня необходимо достичь. Mord, Buximtokor Buximtokor пишет, я использую свои чувства oh, по твоему желанию, в соответствии Icha. с тем, что хочешь ты. Когда Шривас Шри Пандит, Шринивасачали, Бхактивинат такой, у них рождались дети, это не означает, что они а, занимались чувственными наслаждениями. Все это происходит по желанию Господа. Но для того, чтобы в действительности это понять, нам необходимо занять достаточно высокий ду уровень духовного развития. Бхакти Монтаку, Шива Нандасана, жили семейной жизнью. Тем не менее, их жизни были не такие, как наши с вами. Хоть они и были домохозяевами, семейными людьми. Тем не менее, они не были такими, как мы с вами. Сандени-шакти-прократитани-yajwam behe. It's very dangerous. Like the case of this maha because I will have to touch this, you know, something I can touch, because time is going, I am helpless. So, Parambayana Siddhartha Shri Maharaj, I told already, when he was, when he was Raya Mananda Prabhu, Итак, Парампаджапард Шидар Васвай Махарадж. В то время, когда он был Ра Раманандой Прабху, еще до принятия саньяса, он был на установлении божеств в Сарбхоге, в Асаме. Там Прабхупад открыл храм. Пока устанавливали божеств, пропхупат ждал. Он ждал, когда он сможет начать обхишеку. А Рамананда пропхупат попросил сделать подготовительную, подготовительную работу. Нужно было помыть божество, то есть помыть а омыть его от пыли. Затем надеть его, надеть на него красивые одежды что, для Абхишики. Во время Абхишики поливали медом, маслом, ги и так далее. Вы наверняка видели, как мы проводили Абхишеку Шанкар-Бхагавану. И Рамананда Прабу сделал все, что требовалось. и движимой любовью к Господу. Он предложил цветы лотосным стопам Божества и даже одел гирлянду. Иногда чистый, то есть, Это действительно не входило в правила. Но иногда чистый предназначен делать что-то, что выходит за их рамки. Как к примеру, Пундарик Ведянитхе, прежде чем поклоняться, он пил воду Ганги, Потому что он, так, такого правила нет, но он верил, что если я попью воду Ганги, я очищусь, и тогда смогу поклоняться Божествам. И также правило такое есть, что не нужно предлагать гирлянду Божествам до их установление, потому что это бессмысленно, ведь Божество еще не стало Божеством, но движимую любовь сейчас, Махарадж Рамананда Прабу предложил, когда Прохупад зашел, пришел, подошел к Божествам, он открыл, приоткрыл штору и увидел, что Божество в гирлянде, с гирляндой, и он понял, что установление уже прошло. Но Рамананда сказал, «Нет, я же ничего не делал». На самом деле, когда Прабхупад только взглянул на божество, они уже проявились там. Когда мы смотрим на божество, мы видим железное божество, деревянное божество, металлическое божество. Но когда смотрит Прабхупад, он видит перед собой божество. И естественным образом Божество становится Божеством. То есть... И так заключал, что Абхишека уже завершена. Сам Прабхупад говорил о Рамананде Прабу, что он лучший проповедник в Гауде вашнавском сообществе. Обществе. Он с глубоким терпением давал ответы на различные вопросы преданных, кто бы ни приходил к нему. К нему целыми днями приезжали преданные со всего мира. Он говорил Харикатху по 4-5 раз в день. Как правило, по, после обеда пожилые преданные отдыхают, но Сюдхья Дармухараш никогда не отдыхал с утра до вечера. Он отвечал на вопросы приходящих к нему преданных. Иногда я как-то я слышал, как ранним утром я слышал запись аудио, как Арати закончилось, и птички пели, а Махарадж рассказывал Харикадхо. Преданные слушали. То есть сам самого раннего утра. Необходимо понять Вани Сварупу, что очень с В противном случае я не смогу увидеть его в настоящем свете. Мы просим его о прощении, если мы совершили какие-то оскорбления и молимся о милости этого возвышенного предного. Он Парамахамса. Если вы будете слушать воспевания Шила Сидара Госвами Махараджа, Шила Бхагатипрамадпури Госвами Махараджа, то, как они повторяли Святое имя, вы должны постоянно держать включенным запись их повторения святых имен, как Шила Сидар Махарадж воспевал, кир, пил Киртан, как он призывал Господа. Как он молился о Гор Нтянанди и звал их. Гор, Гор, Гор, гор Нитай. Он так звал их, как будто бы умирает без них. -так, так звал. Вы должны включать постоянно эту за запись Шилы, Шидара Махараджа, Шила Бхактипа, Шила Порига Своего Махараджа, и тогда все ваши пороки, такие как Кродха, Кама, уйдут. Вам будет очень хорошо, ничто не будет беспокоить вас, никакая Кама, никакого вожделения, никакая, никакой гнев. Но, конечно, вы должны концентрироваться на этом. Если, к примеру, вы слушаете Харикадху, но на самом деле не слушаете, то она не поможет. Итак, сегодня день явления Силасидара Гасвами Махараджа, и мы молим его о милости. Итак, я рассказал, перечислил многих гуру. которых назвал Авадхот. So, so, and... По-моему, змея. Авадхот Песос... от to... всех них почерпнул знания. Завтра мы продолжим, сейчас я должен бежать.